Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Сегодня мы продолжаем тему по поводу того, что лучше сделать и купить квартиру в ипотеку или в непосредственно арендовать. И сегодня я хотел бы раскрыть вопрос правомочия, да, то есть за что мы на самом деле платим, когда покупаем недвижимость. Итак, что здесь является ключевым? То есть, есть так называемое право собственности. Право собственности включает в себя три ключевых правомочия. Это владение, пользование и распоряжение. То есть, давайте разберем каждое из этих правомочий и что из них является ключевым. То есть, когда вы покупаете любой объект, любой актив, то вы приобретаете одновременно, сразу же приобретаете три правомочия. Первое правомочие – это владение. Владение – это значит, что защищается ваше право собственности. Это вы, значит, владеете этим объектом, недвижимость, если мы говорим про квартиру, и вы можете прийти и сказать «это мое». Да? То есть вы можете прикоснуться к этим стенам бетонным, кирпичным да? и сказать «это мое», то есть и мое право собственности защищается законом. То есть все, кто будет претендовать на мою собственность, они с защитой моих собственных интересов, моего правомочия владения. А второе правомочие – это распоряжение, то есть если вы владеете на праве собственности каким-либо объектом недвижимости, вы можете сделать с ним все, что захотите в рамках закона. То есть вы можете сделать перепланировку, вы можете сделать ремонт, вы можете разрушить стены, да, разбить стекла, вы можете подарить, вы можете передать в наследство, то есть вы можете распорядиться этим объектом недвижимости. И третья правомочия – это пользование, да, то есть пользование непосредственно использование, использование по целевому назначению, жить, иметь кровь, чтобы это было тепло, комфортно, уютно, ну скажем так, вы пользуетесь, да, пользуетесь непосредственно этим объектом недвижимости. И любое право собственности включает в себя все эти три правомочия. Соответственно, если мы за право собственности платим какую-то цену, то в этом случае мы получаем все эти три правомочия. Что же происходит в ситуации, когда мы начинаем арендовать или сдаем в аренду, да? то есть являемся арендатором или арендодателем? В этом случае сделка проходит по правомочию пользования. При этом пользование является же ключевым правомочием. Да? То есть, э, если допустим я купил телефон. У меня есть три правомочия. Пользование, распоряжение и владение. Да? То есть, но ключевое по ну, правомочия это пользоваться, звонить по телефону, получать звонки. То же самое по недвижимости. Да? То есть ключевое в принципе в любом случае в праве собственности ключевым правомочием является пользование этим объектом. Да? То есть получать некие выгоды от того, что я владею этим объектом недвижимости. И что мы в этом случае получаем? Получается, что когда мы арендуем недвижимость, мы купаем это правомочие и платим за это определенные деньги. То есть возвращаясь к нашему предыдущему видео, можно говорить о том, что мы взяли на R, взяли рыночную стоимость недвижимости, разделили на годовую ставку аренды и поняли за сколько мы фактически купим ключевое правомочие пользования. И в чем здесь заключается логика? Что если у вас показатель составляет там, более 10, то в этом случае вы начинаете, скажем так, являясь собственником, остальную разницу фактически вы а, платите за то, чтобы сказать, во-первых, сказать, что это мое, что это мой объект недвижимости, потрогать эти стены и сказать, что это мое. И второе, за то, чтобы вы имели возможность распорядиться этим объектом собственности по своему собственному усмотрению. И когда у меня возникает вопрос, что лучше арендовать или взять в ипотеку, то в этом случае просто нужно ответить на вопрос, сколько я в итоге заплачу за правомочие распоряжения и за правомочие владения. Я для себя просто составил такой параметр, у меня есть внутренняя установка, что в случае, если я все-таки принимаю решение о том, что… Э, ну, то есть, я не нашел для себя объекта недвижимости, у которого показатель P на R составляет ниже 10. И это говорит о том, что недвижимость стоит достаточно дорого. То есть, остальную разницу получается я переплачиваю за то, чтобы сказать, что это мое, и иметь гипотетическую возможность распорядиться этим объектом недвижимости. И у меня, в принципе, установка такая, что я всегда ищу объекты недвижимости, которые по показателю P, деленная на ставку, ну, то есть, цена, деленная на ставку годовой аренды, выше 30. То есть, сейчас я достиг такого значения, что этот показатель составляет 63. Подбираем сейчас новый объект недвижимости, там этот показатель вообще составляет 115. Да? То есть, если мы действительно снимем этот объект недвижимости, то есть получается, что я за очень дешево покупаю правомочие пользования, ключевое правомочие в праве собственности на любой объект, которым вы владеете. Поэтому я предлагаю вам сделать следующим образом. Возьмите просто, как я уже говорил, вызовите риэлтора, Посмотрите, соответственно, за сколько вы сможете сдать свой объект недвижимости, за сколько вы можете продать этот объект недвижимости. И я в своей деятельности, да, для жизни своих детей, своей семьи, просто принял, решая данное уравнение, я для себя принял решение, что для меня чрезмерно дорого является платить за правомочия пользования, распоряжения и владения. Это реально очень крутая штука. Если вы действительно это поймете, прочувствуете, посчитаете, вопрос покупать недвижимость или арендовать у вас стоять не будет. Иногда люди залипают на том, что они находятся в каком-то определенном районе, что они привыкли, они смотрят на тот объект недвижимости, где они живут сейчас. Но просто если вы расширите свое сознание и посмотрите, какие есть альтернативы, вы можете, продав недвижимость, очень круто улучшить качество своей жизни, потому что есть, ну, в России вот эта вот ментальность, да, иметь свой дом, иметь свой кров, оно идет там, начиная с 20-х годов 20-го столетия, когда вот этот вот дом, когда переезжали из деревень в города. То есть это являлось ключевым, это, это было очень важно. Сейчас на самом деле реальность очень серьезно изменилась. И если вы посмотрите, очень много в современной экономике происходит смещение в вопрос исключительно пользования. Пример тому может служить тот же самый кардшеринг, да, совместное владение, когда вы просто арендуете на, на часы, на минуты автомобиля а, аренда девайсов каких-либо, да, аренда яхта, аренда загородной недвижимости. Да, потому что там считают очень хорошо. То есть западное общество, которое очень хорошо все это считает, посмотрите те же самые, кто покупает объекты недвижимости, в Европе покупают россияне, и сдают это в аренду сами жители прекрасно это считают и э, предпочитают арендовать арендовать ту же самую недвижимость. Опять же, это же неспроста, это говорит о том, что там уже все давно посчитано, и люди, решают данное уравнение, э, выбирают аренду, да, выбирают право пользования, э, отказывая себе в остальных двух ключевых правомочиях. У меня на этом все. Если понравилось видео, соответственно, ставим лайки, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить новые полезные видео на канале. А у меня на этом все. До свидания вам и удачи!